Google сообщил об обновлении инструмента планировщика хвата «Rich Planner», который теперь может комбинировать TV-данные со свежими данными YouTube и строить прогноз, исходя из специфических настроек компании. Необходимо лишь указать информацию о целевой аудитории, стоимости и продолжительности рекламной кампании. Инструмент также может рекомендовать определенные рекламные форматы с учетом доступного креатива. С помощью Речь Планер можно оценить, как различный сплит бюджета повлияет на общий прогноз показателей в комплексном TV плюс YouTube плане, а также получить информацию о суммарном охвате TV и YouTube, сравнить его по различным возрастным сегментам и выровнять среднюю частоту в общем медиаплане. Все это помогает получить максимально эффективный, единый медиаплан, задействующий лучшие возможности двух каналов – классического TV и YouTube cross mediaаришипартинг позволяет оценить результаты и эффективность комплексной видеокомпании на основе данных youtube и тв данных от Mediascope. с его помощью можно узнать общий охват который был получен в результате размещения включая охват youtube охват по каждому из каналов в разбивке по возрастным сегментам количество просмотров рекламного сообщения на телевидении и на youtube стоимость уникального целевого охвата по компании и отдельно по ТВ и youtube Кроме того, инструмент показывает, удалось ли достичь цели по средней частоте на каждой из платформ и по компании в целом. Таким образом, новые инструменты дают возможность максимально эффективно работать с видеорекламой в целом, от планирования до оценки результатов кросс-медийного TV и YouTube-размещения. Рич Планер позволяет качественно планировать кросс-медийные видеокомпании, а также добиваться высоких охватов и отличных бизнес-результатов. А кросс-медиа Rich Reparting позволяет детально проанализировать результаты такого комплексного размещения и сделать выводы для будущих запусков. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!